Всем привет, ребята! Надеюсь, у вас хорошее настроение, ведь оно у меня просто прекрасное. Сегодня я отдам сестре, своей любимой сестричке, подарок. Она знает, что в нем. Я его вот так украсила. В них серьги. Я надеюсь, ей понравится, и сегодня я отдам их. Давайте выберем наши пакетики. Коллекция «Кухонная техника». Вот этот. Эти убираем. Сегодня мы заканчиваем бабочек. Пазл. Знаки зодиака. Вот этот. Клубнички. Давайте вот такую картинку. Ковлуки. Давайте откроем два. Мне уже очень хочется. Фиолетовый. И зеленый. Авокадо. Давайте вот этот. коллекция приготовь давайте чай давайте откроем наш каталожек эту коллекцию мы закончили давайте откроем следующую знаки зодиака такой пакетик давайте его откроем Нам попался овен. Он у нас вот здесь. Овен у нас с 21.03 по 19.04. Давайте откроем следующую коллекцию. Клубнички. Давайте найдем наш пакетик. Вот он. Давайте его откроем. Приклеим вот сюда, пусть они убегают вместе. Отличненько. Вот так у нас получилось. Коллекция приготовь. вот такой пакетик. Давайте его откроем. Нам попался огурчик. Давайте его приклеим. Чуть-чуть криво. Отличненько. Еще один ингредиент, а потом мы узнаем, что мы готовим. Каблуки. Два наших пакетика. Давайте его откроем. Первый. И давайте сразу Второй. Нам попалась вот такая картинка. Давайте этот мы приклеим вот сюда. И вот такое вот украшение на него приклеим. Отлично. И украшение. Отлично. А это тут давайте новую, ритуцию, так как здесь уже нет места. Давайте вот сюда. Пишите в комментариях, какую бы вы хотели себе обувь. Из этих, конечно же. Сейчас я вам все их покажу. У нас есть вот такая страничка. Такая, которую мы только что закончили. Вот такие вот капучки, А здесь пустая. И здесь тоже. И вот. Мне кажется, эти самые яркие. Давайте откроем следующую коллекцию. Авокадо. Он говорит нам привет. Он без номера, значит приклеим его вот сюда. Давайте, вот. Отличненько, вот так получается. У нас еще очень много пакетиков. Вернемся к началу. И закончим нашу коллекцию пазл. Под номером 4. Братненько. переклеим вот отлично вот такую картинку мы собирали кухонная техника нам попался чайник давайте его приклеим он нас под номером 7 В следующем видео мы заканчиваем эту коллекцию. И бабочки. Конечно же, картинка под номером один. Очень красивая бабочка. Отличненько. Эту коллекцию мы тоже закончили. В ней очень красивые картинки. Ребяточки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Также пишите, как вам мой подарочек. До новых встреч! Всем пока!